Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Кигай. Давненько у нас не было видео, у меня был перерыв, я немножко отдыхал, немножко ленился, немножко занимался другими делами, но вот теперь я здесь. Прошу меня извинить, сегодня я буду без веб-камеры, у меня плохое освещение, но надеюсь, что завтра с вами увидимся. В декабре я планирую выпускать видео намного-намного чаще. Итак, после долгого перерыва я решил, что... Вы соскучились по живой торговле, и первым делом решил записать ее. Сегодня у нас будет рубрика совместного анализа. Вы будете вместе со мной, при желании, конечно, анализировать. Я буду говорить, на какое время экспирации я буду заходить, но не буду говорить, в какую сторону. Дам вам три тайфрейма, чтобы вы проанализировали, и вы решите, в какую сторону вы бы здесь зашли. После этого я скажу свой анализ, и мы сверим наши анализы. Таким образом происходит... Некое обучение, некая практика. Но хочу заметить, что анализ очень субъективен. И одновременно могут быть правы все, и одновременно все могут быть неправы. А у каждого свое видение рынка, у каждого свой анализ и своя стратегия. Я думаю, все это знают, а те, кто не знают, имейте это в виду. Итак, давайте начнем наш анализ. Итак, валютная пара, доллар, шарский франк. Достаточно интересная ситуация. И мне интересно, а куда бы вы здесь зашли. Я буду сходить на время экспирации. 23 минуты Итак, М15 Приближаю Смотрите, анализируйте, ставьте на паузу Немножко отдаляю Чтобы увидеть общую картину Далее М30 М30 в отдалении Смотрите уровни, паттерны, замечайте все Немножко приближаю Окей. Okay. Часовой тайфрейм. Немножко отдаляю. И я думаю, вы наверняка решили, куда будете заходить. Или же вообще решили здесь не заходить. Итак, я буду сходить здесь на повышение на 23 минуты. Я специально подобрал такую интересную ситуацию. Итак, что у нас здесь имеется? Зашел на пробитие уровня сопротивления. Давайте начнем с часового тайфрейма. Что мы здесь видим? Итак, на часовом тайфрейме у нас есть паттерны, указывающие на повышение. Вот паттерн поглощения. Уверенная зеленая свеча. Далее небольшая коррекция. Тени снизу. И вероятнее всего, локальный уровень сопротивления будет пробит до конца часа. До конца часа остается 17 минут. Немножко это дело мы отдаляем. Шел у нас тренд на понижение. Слева мы видим импульс. Импульс на часовом тайфрейме. Основание данного импульса служит областью поддержки. И паттерны, указывающие на повышение, возникли примерно на этой области. Что может указывать на дальнейшее повышение и, естественно, пробитие локальных уровней. Далее, м 30 Здесь возникла формация. Со скоплением. Смотрите, импульс. Скопление. Еще один импульс и резкое коррекционное движение до середины коробки То есть середину коробки мы считаем за уровень поддержки И после данной коррекции, то есть это движение служит коррекцией при восходящем тренде Тренд у нас меняется вероятнее всего И поэтому здесь мы рассмотрим это движение уже как восходящий тренд Давайте еще раз, чтобы было понятнее То есть данная формация указывает на коррекцию Шел тренд на понижение, и если данная формация указывает на коррекцию, а коррекция бывает только против тренда, то тренд вероятнее всего сменяется. Это моя логика, надеюсь это понятно. Далее, М15. Опять же есть, у нас здесь преобладание быков. В этом диапазоне, где у нас меняется тренд. Давайте я это нарисую. То есть свечи. Указывают на преобладание быков Обратите внимание, что здесь преобладает большее количество зеленых свечей И сами по себе зеленые свечи больше красных То есть тренд у нас меняется, преобладают здесь покупатели Находится сильная область поддержки, подтвержденная импульсом на часовом тайфрейме И поскольку тренд у нас меняется, то все локальные уровни будут пробиваться Именно поэтому мы зашли на пробитие локального уровня Думаю, это понятно Посмотрите, какой импульс мы с вами отработали Ждем теперь завершения сделки. Итак, друзья, остается 15 секунд. Произошел ретест пробитого уровня после импульса. Ждем завершения сделки. И сделка у нас заходит в плюс. Пробитие мы с вами отработали. Идем с вами дальше. Давайте я заключу еще одну сделку по тренду на 25 минут. Здесь, в принципе, анализ Понятен, И давайте искать с вами ситуации дальше. Итак, валютная пара, австралийский доллар, шестерский франк. Здесь я буду сходить на 17 минут. И давайте с вами анализировать. М15. Немножко приближу. Теперь отдалю. Можете ставить на паузу, анализировать. Далее М30. Приблизил. Отдалил. Окей, часовой таймфрейм. Немножко отдалю. Итак, думаю, вы определились. Здесь я буду заходить на повышение на 17 минут. Давайте объясню, почему я решил так заходить. Во-первых, начнем с часового таймфрейма. Опять же, ситуация немножко спорная, я специально ищу такие чтобы не было очевидного решения. Смотрите, есть у нас трендовый уровень поддержки. Находится он в данном месте. Видим, что цена отскочила от этого трендового уровня. Есть небольшое преобладание покупателей. Нарисовалась уверенная зеленая большая свеча. Далее, если немножко отдалю, а точнее даже поставлю здесь горизонтальную линию на этом месте, мы увидим здесь сильный уровень поддержки. Обратите внимание, что эта линия проходит через середины скоплений. Также обратите внимание здесь на тени. То здесь есть хорошая область поддержки, которая ярко выражена. Ну а смысл захода здесь, конечно, не в области поддержки. Итак, М30. Здесь, в принципе, та же самая картина. Есть небольшое преобладание покупателей и уровень поддержки. Далее, М15. На М15 и расположен секрет моего захода. Итак, мы поняли, что здесь у нас преобладают покупатели. Скорее всего, с трендового уровня поддержки цены будут толкать на повышение. Или будет хотя бы коррекция. Итак, здесь мы видим импульс, скопление и еще один импульс. Данная формация указывает на коррекцию. Предположительно до середины данного скопления. Это паттерн движений, который указывает на повышение. И импульсы по расстоянию должны быть примерно равны друг другу. Именно на основе этого подбирается точка входа. То есть здесь у нас находится не только область поддержки, но еще и точка входа от этой формации. Думаю это понятно. Вот весь мой анализ. Ловим с вами сразу импульс, коррекционное движение, но остается еще 12 минут до конца наших сделок. Посмотрим, что у нас здесь. Сделка не прорисовалась. Давайте я обновлю страницу. Здесь у нас пока что идет плюс. Итак, ждем окончания наших сделок. Итак, друзья, сделка по доллару шестарский франку заходит у нас плюс. И австралийский доллар шестарский франк. Здесь у нас минус. Давайте обновлю быстренько. Не отобразилось. А цена немножко совсем скорректировалась, постояла на месте и ушла ниже нашего закрытия. Как видите, сейчас происходит у нас импульс. А возможно, ошибка во времени экспирации. Нужно было подбирать побольше немного времени экспирации, но я не мог это предугадать. То есть видно по тени, что цена после нашего захода пошла на повышение, потом откатилась и стояла на месте.